Здравствуйте! Обременение по материнскому капиталу. Как возникает и как прекращается? В соответствии со статьей 77 Федерального закона об ипотеке и недвижимости, жилое помещение, приобретенное или построенное на заемные средства, автоматически переходит в залог. В соответствии со статьей 77 Федерального закона об ипотеке залоги залоге недвижимости, жилое помещение, приобретенное или построенное полностью или частично на заемные средства, находится в залоге с момента государственной регистрации договора купли-продажи. Таким образом, государственная регистрация, договора купли-продажи, жилого помещения, приобретенного за счет заемных средств, влечет за собой возникновение ипотеки в силу закона или обременения. Обременение является обеспечительной для организации, предоставившей займ для своевременного возврата заемщикам заемных средств. Обременение прекращается в порядке, установленном в статье 25 Федерального закона об ипотеке залоги недвижимости после полного погашения займа посредством предоставления совместного заявления заемщика и организации, предоставившей займ в орган регистрации прав. Срок снятия обременения составляет 3 дня с момента подачи заявления.